This will <coughs> <shit. laughs> <shit. coughs> Straight up on the top. In him! In him! In him! In him! In him! Yeah. <laughs> Come on, oh. come on, <laughs> <laughs> oh. Это же. А? Ты мальчик. Я мужик. Ты мальчик. Я мужик. Ты мальчик. Я музик. Ты мальчик. Я мужик. Ты мальчик. Я музик. Пиздец! Маски, Маш! Что? Это тест шумоизоляции. ha <laughs> my are you okay that's it It like going faster. Oh <laughs> <laughs> oh, oh he took some getting out. Throw us a beer, Yeah, anyway. О, да, это все. Я поставил назад. Yeah? No. Ставим ноги на вторую позицию. Ставим на полупальцы. Садимся в хорошее, глубокое демиплие. Берем руки сначала в первую позицию. Опускаем локти вниз. И также планируем. Теперь опускаем космос. 45 градусов. А можно профиль? Профиль, покажите нам, пожалуйста. Видите? О, наконец-то электрика дождались. Как он долго идет, -мо, запарились. Здорово. Здорово. Да, что случилось Да, что-то в бытовке свет не горит. Блядь, нашли проблемы, Вы что? Сами, что ли, не можете исправить? Патроны. Смотри, Йорты, включи. Что случилось? Да у меня нету третьей группы топ пуска, Лучшие комментарии из прошлого выпуска.